Сложить с улыбок оригами, Оставив слезы февралю, И цельбоносное люблю сказать не раз еще стихами, Воспеть чарующий рассвет, Омытый росами в купели, И ночь, где звездный первоцвет расцвел на черной акварели. Весны пленительную стать, Сентиментальнейшую осень, И просто жить, И просто знать, Что душу не коснется просить, Не мерить прожито годами И видеть жизнь в одном, Люблю, Оставив слезы февралю, Сложить с улыбок, оригами.